представляем шкафы примит это итальянское оборудование для сухого созревания мяса сухое созревание это технология которая увеличивает наверное, вкус мяса спрос на да на мясо сухого созревания конечно есть стейкхаусы наши клиенты либо какие-то торговые центры либо мясные бутики компании организации в которых мясная тема развита для того чтобы люди Познавали эту технологию и этот мир, есть обучающие материалы, обучающие видеоматериалы, постматериалы, на основании которых они могут, в принципе, изучить эту технологию и вполне постичь ее. Но, безусловно, для того, чтобы знать тончайшую технологию, нужно учиться.